Всем привет! Меня зовут Меликов Низам и сегодня я расскажу по поводу моделирования конструктивы перед оформлением мероприятия. На дворе конец мая и он приносит нам радостные события. Начинается свадебный сезон. И также мы стартуем со своего первого проекта в этом сезоне, 1 июня. И у нас заказ на семейную свадьбу в шатре где молодые выбрали значит, арку да, вместо задника, ну, композицию на президиум, композиции и так далее. Сегодня я хочу посвятить свой выпуск именно моделированию композиции для того, чтобы подобрать четкий тайминг, для того, чтобы проект проходил спокойно, размеренно, выверенно, и если вдруг будут возникать какие-то форс-мажорные обстоятельства, то на это хватит времени для того, чтобы их решить. Но я надеюсь, что таких обстоятельств у нас на данном проекте не будет. И вообще, в целом, не совсем люблю такие стрессовые ситуации, хотя они бывают. Итак, сегодня я вам расскажу вот такая вот конструкция у нас из профиля, металлоконструкцию, которую мы сделали на своем производстве и э, утяжелитель утяжелитель значит там у нас бетон для того чтобы конструкция у нас стояла и никуда не упала не дай бог и не было никаких неприятностей на мероприятии поэтому мы прежде чем поехать на монтаж должны смоделировать да то есть собрать весь конструктив посмотреть все крепления да вот мы сейчас ее закрепили вот вы можете наблюдать она стоит то есть будет нас стоять она из двух частей это я вам сейчас показываю одну из частей и таким образом я уже уверен за эту конструкцию значит что касается технических да, моментов здесь значит у нас три отсека одинаковых и эти три отсека будет соответственно губка оазис значит зелень и уже дальше вводится флористическая композиция непосредственно на этом конструктиве и да как мы будем делать на площадке монтаж и интеграцию цветов то сегодня я буду заниматься конкретно вот этим элементом и я понимаю что у меня таких шесть элементов я засекаю время сколько мне потребуется для того, чтобы замонтировать один этот элемент. Умножаю это на 6 и прибавляю 10% времени для того, чтобы было все комфортно, если вдруг возникнут какие-то сложности. Вот. Таким образом, когда вы свои конструктивные элементы, декоративные элементы, да, которые собираетесь ставить на проекте да либо же возводить я всегда советую лучше смоделировать ситуацию для четкого понимания сколько нужно времени сколько нужно ресурсов вот сколько нужно цветов на конкретный элемент для того чтобы это все записать систематизировать и чтобы ваши оформления проходили гладко и без стресса благодарю вас за внимание Надеюсь, данное видео принесло вам пользу. Ставьте лайки, если вам понравился данный выпуск. Пишите в комментариях вопросы, которые у вас возникли по данной теме. Я всегда рад помочь. До скорых встреч!